Главное, сердцем не стареть. Идеальное выражение, подходящее под название данного видео. Презентация Apple 4 июня стала наглядным примером этой мудрой мысли. Почему я? Несмотря на дату анонса iPhone 5s в 2013 году, компания по-прежнему продолжает поддержку своего смартфона. Сразу отвечу на главный вопрос, который у вас, конечно же, возникнет. Обновлять свой iPhone 5s до iOS 12 Beta 1 стоит. На моей памяти у Apple первый раз такое, что первая бетка новой операционной системы работает на iPhone почти 6-летней давности, лучше и быстрее, чем iOS 11.4. Последняя, упомянутая версия ПО, кстати, является релизом. Конечно, обновляя iPhone 5s до iOS 12 вы не получите новых функций вроде мемодзи. Но, по большому счету, нам с вами требовался фокус компании на стабильности и быстродействии системы. iPhone 5s на iOS 12 работает быстрее и стабильнее, чем с iOS 11 в полтора-два раза. Приложения запускаются чуть быстрее, распознавание отпечатков пальцев в сенсоре Touch ID также улучшили. И в целом трубка работает очень шустро. Вы не поверите, но iPhone 5s с iOS 12 на борту не уступает по скорости iPhone X с iOS 11 4. Обновляя свой iPhone 5s сейчас, вы избавляетесь от множества мучений, которые были на iOS 11, вроде подвисаний, подлагиваний и других системных багов. Помимо iPhone 5s, потянули все старые девайсы, вроде iPad mini 3 поколения. Думаю, ты был бы не против завладеть новеньким iPad 2018, верно? Мои друзья из iMobi те самые, что делают делают Any Trends, выпускают свое новое приложение, которое организует работу таких облачных сервисов, как Яндекс Яндекс.Диск, Google Drive и других в одном месте. В связи с этим они проводят конкурс на iPad 2018 и умную систему от Google, Google Home. Времени осталось совсем немного, поэтому советую поторопиться. Я уже участвую и с нетерпением жду результатов. Ты же не хуже меня, правда? Тогда ссылки ждут тебя в описании. Однако, не стоит забывать, что это всего лишь первая iOS 12, поэтому допускаем вероятность, что после апдейта что-то может не работать, приложения могут крашиться или вылетать, но все функции, вроде новой обойной группировки уведомлений и шорткатов в серии обновленного режима не беспокоить, расширенные статистики в разделе аккумуляторы не только, на iPhone 5s работают уже сейчас и будут работать с релизом финальной версии iOS 12. Касаемо времени автономной работы, ничего пока сказать не могу, но по моим ощущениям стало значительно лучше. Не сильно, но лучше. Захотел обновиться? То-то же. Я уже рассказывал об этом в одном из видео на своем канале, поэтому добро пожаловать в описании, ссылка на соответствующий ролик уже ждет тебя. Про комментарии я конечно не забыл и вот они. Кстати, мы продолжаем эту рубрику и пиши свои новые мысли в описании под этим видео, которые могут касаться iOS 12, могут касаться iPhone 5s и вообще могут касаться чего угодно. И самые лучшие и опять же забавные, смешные я вам публикую уже в следующем видео. Если этот ролик был тебе действительно полезен, то ставь лайк, подписывайся на канал и не забывай про наши социальные сети. Ссылочки на все это дело есть в описании под этим роликом. До скорого, пока!